Привет! Я шок, и сегодня я сыграл С Хоббитом, Абай Хасанов Это самая интересная игра, потому что С этим человеком я знаком максимально хорошо Я из всех про игроков знаю его Прям полностью, можно сказать У нас было большое интервью, снятое на этом канале Единственное, поэтому вы можете его посмотреть По подсказке сверху Так вот, ситуация сейчас такова То, что мы должны были с ним сыграть Если вы не забыли, я скинул в прошлом году Вызов 50 игрокам. В этом списке огромное количество про игроков, И все согласились, кроме одного человека Ну, уточняйте, кто это я пока не буду. То стримы смотрит, они шарят. В общем, какая ситуация? Сейчас мы идем по очереди. И следующая игра должна быть со Дреном. Поэтому будем верить, что у нас все это получится. Сегодня была игра с хоббитом. Сейчас он очень сильно поднял форму. И занимает 24 место в топе ASOL TV. Это очень хорошо. Но. Аимки это другое. Поэтому сейчас мы посмотрим, насколько хорошо играет хоббит Аимку. Приятного тебе просмотра. В конце ролика будет интервью с ним. А сейчас Аимка. И... Не забываем ставить лайки, 20 тысяч лайков, и у вас под подушкой будет э, новый ножик. Завтра поднимешь подушку и там ножик. Да. Ну что, привет. Абай. Привет. Привет, Эрик. Мы с тобой давно не виделись, с тобой давно не гуляли по парку. Готов ну, встретиться в поединке Что правда. у тебя розовые? Подожди, что это у тебя розовые? Подожди. Что у меня розовые? У меня все жёлтое, Подожди, у тебя жёлтое... розовый USP. И это... А, да, да, да. Да, он очень... Выделяется очень сильно. У меня один в один. Он очень сильно выделяется. Он очень сильно выделяется, прям очень. Мы сегодня говорили с хоббитом на тему того, насколько скины перчатки выдают людей. То есть, вот я фиолетовый, меня видно везде, да? Ну, палец, да, палец. Если я где-нибудь тебя встретил бы, я сразу понял бы, что это ты. Если бы у других не было. Даже по Питеру, да? Окей, полетели. Играем Аимку. Все, давай, начинаем. Давай. Если что, реально потечь, то есть пытайся, работай. Я буду сильно потеть, буду стараться. Но задавать вопросы буду все равно, хорошо? Да, конечно, конечно. Хорошо. Насчет 8. Да, погнали, все, играем, играем. То 16, тебе за АВП. Окей. Жестко, братан, вообще что-то ты добавил. Ай, я, я застопился. Ну, в, короче, застопился. Застопился. Окей. Okay. Нет, ты чувствовал, что я умру. Я прям знал это. ай яй Но я видел, ты много кого обыгрывал на имке. Не, на самом деле, я буду сейчас очень сильно пытаться, но мы можем пообщаться после каток, так чисто с... интервью небольшое будет, еще одно. Давай, давай, давай. давай. Так что я, я реально хочу, да, я реально хочу фокус сейчас. Ай-яй-яй, хорошо. Хорош. Ай-яй-яй. Но ну, ты еще не разыгрался, да, наверное? Не, я, я разыгрался все хорошо. Ну, жестко, это реально жестко. Тупо на скейте. Это забей. Это забей. Это было очень плохо ой-ой-ой-ой-ой нормально очень хорошо сыграл в конце за вторую сторону Полетели да, еще одна. Дали... Фак, чувак, я не знаю. Я прям я форму потерял. Очень сильно. Как я помню, сейчас выигрывал я без Не попадаю, как попадал раньше. Мам, полетели. А, <смех> <смех> здесь блок. Здесь блок, я не знал этого. А, нет, нет. Меня что-то заблочило, только что... только что я прошел. Не-не, бро-бро, не, пик... не пикай. На имках не пикают. Не пикают? Типа не, не пушат имеешь? Да-да-да, да, в а -а -а. сторону нельзя переходить. а, -а, -а все, все, понял. А, желтый, на... Ай-яй-яй. Ну как? Красно, да, наверное, вообще. Не, не 70. Как? как? Это ты был Да, ты выкрутился. Жестко. Ай-яй-яй. Залетело. Пух! Чувак, потею, жестко потею. В плане, во всех смыслах. Это хорошо было Ну я, чувак, нет, я, нет. Я, я жестко это слетел Ну а вторую, блин, обидно 5 раунд А не, стоп, я, я до опыта игру Короче, ну это было ГГ, спасибо за игру Ну пойдем, да Пойдем пообщаем Не, ну слушай, ну в любом случае, фак Я очень сильно потерял форму, но достаточно раундов взял, мне кажется Ну вторая потная была Да, сейчас, вторая да? была потная, первая не, не зашла вообще Блин, прикольно Факт, ну прикольно то, что эмоции есть. То есть это необычная стрелялка просто. Я реально волнуюсь. У меня, у меня руки холодные, я сейчас разговариваю с дрожью. Это забавно. Ладно, пойдем пообщаемся. Так, Абай, рассказывай. Ты сейчас застрял, можно сказать, в Казахстане. Ты был до коронавируса И сейчас остался в восстании Правильно? Да Какие у тебя условия? Какой у тебя пинг? Какие у тебя вообще сложности? Может быть плюсы появились После всего этого дела? Ну слушай, сложности это пинг Также и сложности очень важный момент Это график, потому что турниры были поздно Три часа разница с Москвой Если турнир по Москве там начинался там, В 5, у меня это в 8, в 9 да, И там уже третья карта 11-12 но в Питере обычно в это время ложился спать. Но все равно так это по режиму очень бьет, и как-то это неприятно, как-то, знаешь. Также из минусов то, что я некоторые девайсы оставил там в Питере. Например, это вот капельки, <laughs> мои любимые. А ты сейчас на чем играешь? <laughs> на HyperX. И как тебе? Да, по факту. Похуже? Капельках лучше, по факту. Мен... А, что капельки... именно? Сидят у тебя сейчас наушники не так, как нужно? Или звук какой-то другой? Да вот, сидят они как раз-таки идеально и просто объемный звук, понимаешь, когда в капельках, он как-то, я более в фокусе. Uh -huh. А когда наушники, он какой-то объемный, сам понимаешь, он общий звук выдает и все равно как-то непривычно для меня. Я не могу это объяснить, я такие не я знаю. Тебя, я тебя услышал, да. Да, ну, ну, окей, примерно я так. Вообще какая ситуация в Астане по коронавирусу, ты можешь прогуляться, ты, ты можешь пойти там, в клубе поиграть? Да, могу. Ну, слушай, сейчас ситуация такая, сейчас нам, у нас ЧП отменили, сейчас у нас статус другой, просто карантин. И пока непонятно, поэтому люди сейчас и в компьютерный клуб могут пойти. Официального ничего нету, никакого приказа нету. Но все понимают, что ЧП все, отменили. А когда было ЧП, то там много было у нас моментов, которые мы не, не могли делать. Это, например, вот на левый берег, на правый берег, люди с правого берега на левый берег и так далее. Какой-нибудь большой супермаркет. Не могли там поехать. Ты должен выбрать самый ближайший магазин. Ну, вот как раз и компьютер-клубы, там магазины. Ну, короче, про... все равно чувствовалась такая атмосфера. Знаешь, все люди дома, кто выходит, их штрафуют, а постоянно на улице полиция ездит mm -hmm. контролирует это и как-то чувствовалось это. Сейчас вот -то особо такого нету. Мы с тобой снимали ролик по. Интервью. Кто не видел? Мы сняли с ним самое большое интервью, которое я снимал. Оно было снято в Питере, мы гуляли, мы были в квартире у Хоббита, смотрели его девайсы, были в клубе и так далее. Это большое интервью, поэтому посмотрите, подсказка наверху появилась. Мы это снимали тогда, когда твоя команда занимала 50-е место, 52-е место. Uh -huh. Прошло 3 месяца. Что изменилось? Почему вы теперь 24-е место? Вы сегодня двора... Ну... В два раза лучше начали играть. Что изменилось, каким боком это получилось, что вы изменили в своей игре? Ну, слушай, мы, в принципе, показывали всегда нормальный результат. Если посмотреть Hell TV, мы там сыграли за выход в Close Qualifier, Streamhack против Heroic. Мы проиграли 19-17 на каких-то потных допах. Далее мы вышли на Минор, мы показали результат хороший, Мы обыграли Force и Razers. До этого мы тоже... Там проиграли Гамбит Янгстерс в очень упорной борьбе. Нам всегда не хватало чуть-чуть, знаешь. И, во-первых, повлиял фактор, то, что к нам пришел тренер, Митя, Хуч, которую на, нам добавил то, что нам не хватало. Это там где-то характера, да, изюминку, в общем. Игрокам он очень помогает индивидуально улучшаться. И, конечно же, все равно, как ни крути, мы молодая команда, мы новая команда. Никто с друг другом не играл до этого. Я никогда не играл там с Владом, с Айдыном и также Айдын с ними никогда не играл. Все равно есть такое понятие, как э, команда, которая существует там. Вот даже топ-5 мира взять топ-3 топ-4 мира не суть там астрали с у них всегда есть костяк который вместе очень долго играют так минимум там simple electronic уже играют полтора года флейми да там еще а, ну любой состав взять везде есть костяк троица была команда гамбит куда присоединил, присоединился я и зевс тоже был костяк мол адрен и Dose. и все равно решает тот момент чем больше команда играет вместе костяк тем лучше и мы как новая команда мы только притираемся друг друга и чем дальше мы будем играть тем большим у нас будет улучшаться результат потому что у нас все равно такой сейчас период где мы притираемся друг к другу и узнаем друг друга лучше и привычки вот и постараемся подняться сейчас ну, в общем это целая да теория да вообще. сейчас Кризен какую роль отыгрывает в команде Crizen... Это такой игрок, который делает много грязной работы. Например, у нас есть игроки, которые там не любят некоторые роли исполнять, и Кризна с удовольствием их возьмет. Например, никто не хотел играть на трейне на Б за КТ, и Кризна за это взялся. И вот таких примеров у нас связано с ним куча. Там. Какую роль играешь ты в команде сейчас? Вообще я IGL, капитаню, придумывал тактики. Сейчас то, что присоединился Митя, немного мне стало легче. До этого я выполнял и тренерскую, и капитанскую работу два в одном. Сейчас же я выполняю только капитанскую работу. И Митя мне сильно помогает. В игре самой я не знаю, честно, до конца не понимаю, какую роль я играю. То, что остается, то, что команда в первую очередь, мои игроки, это самое главное. То есть Я как капитан должен все равно... Вести их за собой и где-то беру ролик где я могу сам сказать, им голову за мной, ребята, и выйти там разменяться. Например, на нюке я играю там э, чуваком, который на улице затеров который чекает, чекает, и дает кол. То есть я стараюсь на картах играть те позиции, где я могу больше видеть ситуацию, от этого давать кол. А за КТ нету никаких то там точных ролей, где я играю. Тоже что, что есть, то и играю. Самое главное, что был у нас доволен, в первую очередь, это Элиан. Ну, это снайпер наш, это его роли не даже не обсуждаются. И второе, это, наверное, Бондик, Влад. Он сейчас хорошо да, как... играть. Да, это мой игрок, который очень надежный. И, э, он всегда играл очень. Неоднозначно. Я не скажу, что он супер-супер хорошо играл. Не скажу, что он плохо играл. Он всегда играл нормально. Хорошо. Ну, он не был суперзвездным игроком, но я вижу в нем потенциал звездного игрока и очень надежного игрока. Увидел особенно я это на турнире, когда мы играли против них в финале. Он играл тогда за Тейлу. Он очень сильно выделялся, понимаешь? Я, я играл как будто против Колд знаешь, по, по игре. Я чувствовал, где вот сейчас здесь где-то бондики, он по-любому мне даст сейчас хэдшот. То, что он чувствует в игре, для меня очень важно. Как он себя чувствует, какая роль для него больше подходит, что ему нравится, что ему не нравится. Я стараюсь это высушить. Ладно, спасибо тебе, Абай, за очередной ролик. Это уже с тобой второй ролик полноценный. Спасибо тебе большое. Надеюсь, вернешься совсем скоро уже к нормальным пингу и снова к победам. Спасибо. Удачи. Спасибо, братан, спасибо Спасибо тебе за просмотр, это был Хоббит Подпишись на канал прямо сейчас, нажми на колокольчик Это очень важно, и не пропускай новый ролик А он должен выйти уже совсем скоро Не буду говорить, когда, это не работает Пока